традиционно начнем с балкона тут всегда вот на 4к посмотреть интересно как это все выглядит ну, картинка достойная отлично просто шикарно так мелкие детали фокусировка вообще просто просто писечка булочка На вот мелких деталях, типа, листья, ну чуть-чуть, конечно, плавают но все равно за 4000 гривен это, по-моему, самый такой идеальный вариант.